Бизнес, в котором один год идет за 10, это бизнес, возникший на базе информационных технологий. В мире перепроизводства успеха добивается тот, кто создает самую лучшую дистрибьюторскую сеть, привлекает потенциальных потребителей, которые затем становятся постоянными клиентами. Эти правила легли в основу бизнес-модели международного автоклуба. Изначально автоклуб был скидочной системой, ориентированной на то, чтобы лучшие товары нашли своих покупателей, а покупатели повысили свое благосостояние, сократив расходы. За два года автоклуб стал корпорацией и сегодня сам создает новые бизнесы. «Барнаул-2016». Лидеры движения собрались, чтобы отпраздновать день рождения клуба и обсудить новые проекты. Интернет-магазин, Академию красоты и здоровья, проект по строительству коттеджного поселка в Сочи. Главное, здесь присутствуют люди различных категорий. Это простые потребители, которые экономят бюджет. Это предприниматели, которым интересно расширять свою сферу сбыта, производства. Это руководители краев, областей, городов, которым интересно развивать малый и средний бизнес. Один из основных продуктов «Автоклуба» — скидочная система. Его участники получали скидки, приобретая товары и услуги. Для бизнеса это означало приток новых клиентов, членов «Автоклуба». Сегодня количество переходит в новое качество. «Автоклуб» работает с компаниями, предоставляющими товары и услуги самого высокого уровня. Это настоящий народный отбор. Члены клуба говорят, где они хотели бы получать скидки. Ответственные по работе с поставщиками однажды сказала, что принимаем заявки. И я тогда задумалась, чем я пользуюсь, и в каком заведении я бы сама лично хотела бы получить скидку. И это получились те места и те компании, в которых я действительно часто хожу и часто посещаю. Слово участника автоклуба это рекомендация для сотен и тысяч людей. Сегодня скидки получают потребители самой разной продукции. Это товары, услуги, продукты питания, билеты на концерты и в кинотеатры, покупки в интернет-магазинах. Лично мне поменялось в первую очередь это семейный бюджет. То есть я начал экономить, реально экономить. Допустим, алматы. В поезд я сэкономил определенную сумму денег. Мы ездили в Сочи, там сэкономили. Мы заказываем товары в Алиэкспрессе, там идет экономия. Еще и кэш возвратный. Когда мы решили для себя стать членами автоклуба, буквально через три недели мой сын пошел учиться к нашим партнерам. Это автошкола наша сочинская. И мы получили приятную скидку в размере 5700 рублей. И затем наши возможности именно в экономии стали послушать. Постоянно, постоянно увеличиваться. Это были уже значительные суммы. Это были и более 10, 50, и свыше тысяч. Когда мне говорят, скидки нам не интересны, скидки нам не нужны, ну, люди лукавят. По одной простой причине. Даже самые богатые люди, они привыкли экономить. Да? И тем самым они свои финансы, ну, скажем так, расширяют, поэтому становится становятся богаты. То есть богатый человек – это не тот, кто тратит, а тот, кто умеет экономить. Традиционный бизнес, взаимодействуя с автоклубом, получает толчок к развитию. Малые и средние предприятия, становясь партнерами автоклуба, не только приобретают новых клиентов, но нередко сокращают собственные расходы на необходимые закупки. Мы более 300 тысяч рублей прогоняем за месяц, и у нас примерно такая же скидка на получение товара, как и у человека, пришедшего просто в автоклуб. Но это феноменально, такого нет нигде. Мы не ушли от своего традиционного бизнеса, он у нас продолжается, потому что сразу это не бросит, наработанное за 20 лет не оставишь. Но э, большое будущее, конечно, видим именно вот в автоклубе. Россия, Германия, Израиль, Китай, Тайвань, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – число стран, где есть представительство компании, растет. Но международный автоклуб работает не только в крупных городах. В регионах с небольшой численностью населения движение позволяет людям объединиться и начать экономить, а активные участники получают возможность развивать собственные проекты, увеличивать свой доход. Для жителей малого региона это имеет очень большое значение, потому что э, люди зачастую имеют очень низкий прожиточный минимум в связи с низкими зарплатами. Они очень часто не имеют возможности работать по специальности или вообще иметь какую-либо работу. Сейчас потребление вот, среди даже моих близких, знакомых, оно пришло к самому минимуму. Это хлеб, молоко, там немного масла, все остальное со своего приусадебного хозяйства. Поэтому люди заняты больше садами и огородами. В моей жизни теперь это отсутствует. И оказывается, это мне приносит радость. Я недавно, только в второй, только третий месяц, и у меня уже есть небольшая команда, у меня есть хорошие заработки. Я уже побывала в Сочи, мне очень нравится путешествовать. Теперь я здесь в Барнауле, Горная э, Горный Алтай очень хочу увидеть. Я взяла с собой дочь. По работе по найму мы существовали, потому что хватало только чисто по... одеться немножко и покушать. все. «Мир без ограничений». Таким видят окружающую действительность в автоклубе. Здесь исполняются желания. И если для одних автоклуб становится возможностью экономить семейный бюджет, для других это инструмент реализации собственных проектов. Пример – интернет-магазин совместных покупок. Участники автоклуба предложили идею. Совет лидеров одобрил ее, и проект был реализован. А выгоду, покупки со скидками и возврат денег с покупки получил каждый член клуба. Я думаю, возможно и достиг бы, но для этого нужно большой временной промежуток времени, большие материальные вложения. Благодаря автоклубу, да, благодаря автоклубу мы выиграем, во-первых, в том, что вложения наши минимальные, а отдача максимальная. Подобным же образом развивается другой проект. Академия красоты и здоровья, которая удовлетворяет насущные потребности членов клуба. На сегодняшний день у нас уже есть договоренность с рядом федеральных компаний, которые нам показали свою лояльность. Конечно, это все благодаря тому, что мы очень динамично растем, у нас очень большое количество потребителей. У нас есть ряд эксклюзивных договоров с компаниями-производителями косметики, биологических добавок, спортивного питания витаминных комплексов, то есть гуминовых, фулевых кислот, уникальной воды детоксикационной. Ну, то есть очень много всего того, что, чем пользуемся мы достаточно часто, и все то, что создает действительно хороший внешний вид, замечательное самочувствие и все самое лучшее, чем мы можем пользоваться в этой жизни. Перспективы действительно безграничны. Ведь миссия автоклуба повышение благосостояния участников, сокращение их расходов на потребление, повышение дохода за счет партнерства с поставщиками товаров и услуг. А это означает, что новые проекты могут быть реализованы в любых сферах. На последние недели я привел сюда вот сейчас пять договоров. И я думаю, сегодня мы их подпишем и привезу обратно поднимательно. Если два года назад участники приходили в клуб, чтобы улучшить жилищные условия, купить автомобиль, то сегодня клуб меняет окружающий мир. В Сочи началась реализация проекта клуба «Строительство коттечного поселка для участников». Два года назад даже в самых смелых планах никто не предполагал, что такие проекты станут реальностью. Качество людей, которые приходят в автокуб, очень сильно поменялось. Во-первых, приходят достаточно серьезные люди и люди с уровня руководителя, именно руководства. Очень серьезно к нам стали относиться именно мужчины. Как правило, все-таки бизнес такого, такого плана начинает развивать женщина, а мужчина приходит немножечко попозже, в принципе, когда понимает эту серьезность. Чтобы идеи реализовывались, Международный автоклуб дает своим участникам необходимые инструменты, технологии. Мастер-классы, вебинары и тренинги делают автоклуб открытым университетом для успешных людей. А то, что дороже любых денег, это возможность самому быть себе начальником, самому выбирать учителей и наставников. Одно лишь нахождение рядом с такими великолепными успешными людьми делает человека еще более успешным. Ты всегда чему-то учишься. Автоклуб для меня это сегодня что? Для этого решение автомобильной программы и жилищной программы. Вот эти вопросы сегодня закрыты. Есть, конечно, долгосрочные планы, которые связаны с нашими какими-то целями. Но это планы на, на будущее. А вот то, что на сегодня решено, это, скажем так, автомобильная жилищная программа. За два года автоклуб привлек самых разных людей. Сначала пришли те, кто поверил в идею. Затем прагматичные люди, привыкшие просчитывать каждый шаг. Сегодня новые участники автоклуба – самые широкие массы людей. На сегодняшний день моей службой заключено восемь соглашений с профсоюзами различных отраслевых. Областей Членами данных профсоюзов являются более 60 тысяч человек на территории всей Российской Федерации. В ближайшее время мы планируем заключить соглашение с профсоюзом работников госучреждений на территории всей Российской Федерации, что позволит нам заключать региональные соглашения с профсоюзными организациями более 80 территорий субъектов Российской Федерации. Я прилетела из республики Турция, город Анталия. Я работаю, живу там уже 12 лет, у меня свое вентагентство, очень много направлений бизнеса, очень много знакомых людей. Почему бы не использовать это на благо себя и на благо своего региона, в котором проживает более 20 тысяч русскоговорящих людей? Я думаю, что все с удовольствием пойдут за мной. Сколько времени нужно, чтобы добиться успеха? Два года? Год? Несколько месяцев? Все зависит от настроенности на результат. Чем меньше человек сдерживает себя, тем более смелыми оказываются его планы, тем грандиознее достижения. За этот год э, я успешно научилась водить машину. но Еще очень плохо это делать, но уже научилась. Я это люблю. Путешествую, прирастая друзьями, деньгами, естественно. Мечты, которые вкладывались в жизнь, мы с моей семьей, именно с возможностям, которые дал автокон, приобрели замечательную, огромную квартиру в Москве. В этот же год мы приобрели автомобиль в городе Москве, опять же. Ну и по своим будущим перспективам, моим мечтам, это я знаю, что у меня будет дом в Подмосковье, и у меня будет обязательно дом в городе Сочи. Рецепт успеха никто не держит в секрете. Нужно работать для людей, ставя их потребности превыше всего. Нужно быть честным партнером, помогать тем, у кого есть идеи проектов, способных изменить мир. Нужно работать, и успех придет сам. Нам удалось создать такую прекрасную идею, такое объединение классического сетевого бизнеса в связке с кооперацией, потому что наше движение оно основывается в принципе на потребительской кооперации. И благодаря умелому использованию э, самой кооперации нам удалось создать на сегодняшний момент, по сути, уникальную корпорацию, аналогов которой э, по факту нет в мире. Ценности автоклуба – люди, развитие, ответственность, доверие. Его судьба – успех для каждого из участников движения. Его миссия – повышение благосостояния людей. Его перспективы – расширение сообщества тех, кто разделяет гуманистические принципы клуба. Наша задача сделать жизнь людей лучше, сделать ее легче. С нами легко. Присоединяйтесь.